Ну чё, гай, всем здорово, новенький 10 подписчиков, привет. Сейчас я, собственно, играл с обновленным вантапом. Обновленный вантап, собственно, вышел в Телеграме. Телеграм в закреплённых комментариях. Переходите туда, качайте и играйте. Ну, в принципе, все. Скоро я, собственно, залью в Телеграм и конфиг для вантапа, когда мы его уже полностью доработаем. И, так сказать, можете его использовать, этот конфиг. Да и, в принципе, сам вантап. Вот. Ну, в принципе, всю инфу я доложил. Погнали к видосу. Сейчас играл на Умбрелле. Ну чё, Залила, собственно, версию вантапа в Telegram, новую. Вот, если что, собственно, вся версия. Если что, сейчас на данный момент будем добавлять, собственно, HVH-вкладку, антиайма скоро появится, а так в дженерале уже есть фейк-дак с файклагами. вот. Ну и немножечко визуалы, так сказать, добавили. Armor сделали, rp добавили, ну и, в принципе, все. Переделали немножко сеттингс, здесь добавили, собственно, кнопочку показа директории. Ну, где конфиг сохраняется, собственно. И опустили вот эти вот вкладочки, кнопочки. А так, в принципе, фантап весь готов. Осталось только ноу начать прокачивать, чтобы он получше был. Потому что на некоторые паки он криво работает. И дети жалуются. Не умеют они только с визуалами играть. Они он хотят всех хреначить налево и направо с ноу -спритом. Вот. Ну, как-то так. В принципе, все. Пойдем поиграем. Опа. Здорово, мужик. Я тебя я тоже убью. Ой-ой-ой. Бойня пошла, у меня 5 хп. Ныкаем. А, ну, в принципе, можно вот так вот сделать просто. Оп. И все. А дальше посмотрим, что будет. А, еще одной функции не хватает. Это деба камеры. Дэм. Еще одной функции. И кстати, этот фараон, похоже, софтом какие там интересные вещи происходят. Вот это войнушки. Интересно, они меня убьют? 5 хп. Давай, убей меня. Бей меня! Ну! А ему пофиг. Ну ладно. Тогда можно сделать вот так. И закрыть дверочку. Опа! А медик спецназа не ворвется. Ха-ха. А так. <регу> 5 хп, братан отдачи. Денег дачи. В антапе, короче, есть режим 4 на 3 мониторы, так сказать. Называется этот режим аспект Хотя это уже не 4 на 3, это уже <сосы> ад какой-то. <сосы> Сука. Нормально, нормально. Играем. <сосы> Ни хрена не видно, но очень интересно. Пипец, минус глаза. Просто минус глаза. Куда идти? Все, пязда. Также есть всеми любимое отдаление рук и отдаление камеры. Вау. Ну, на самом деле, отдаление рук, наверное, это самое лучшее. Здесь, наверное, надо ставить на вот 75, в принципе, нормально. Все, можно с таким отдалением играть, никто не за скринграбит. И спокойно можно бахать. Кому нравится. Вот. Вы не можете получить ордер на обыск без комендантского часа. Обратитесь к БР, мэру, командиру спецназа или шерифу. А, и сверху. Комендантский час. Из-за войны по причине. Угу. Замечательно. Отлично. Как можно было сломать нашу сука систему? Боже. Ну, ну, ну, сука, зачем вы тогда ее юзаете, если вы ее наебнули? Гениально, гениально. И теперь я не могу ордер сделать, чтобы сломать майнера Чудесно. Чудесно. Не, ну. Крутой сервер крутого создателя. Александра. Взял, сломал систему. Я, кстати, убил этого челика. Ну ладно. Че я... ищете? Да, его, его искать не надо. Тебе его искать не надо. Тебя нужно... Справа будет такая белая колонка. Че вы делаете? Даешь научить пытаешься научить ставить? Зачем? Просто ставишь текст скрин, просто ставишь tixt, РП стена, мой админ, друг. Все. Все, чел. Все. Зачем ПД? Если можно сломать, все равно, Тараном. Непонятно, непонятно. А насчет кейпада? А зачем кейпад, если можно ломиком его сломать? Непонятно. Урбаничка. Да, пиши урбаничка. Скачать суперсилу. Дуры, запомни, Урбаничка. Кейпады. Урбаничка. Пиши. Урбаничка. Могу даже тебе ссылку скинуть. Урбаничка. Могу тоже скинуть. Вот. Что происходит? Понимаю, понимаю. Короче. Короче, забей на кейпады, просто закрой дверь, вот эту, ключами и все. А потом ломиком и так ломиком и ФД можно сломать, я тебе честно скажу. Она ломается. Думаешь? Что ты делаешь? Але, надо на дверь просто навестись и сломать попробовать. На некоторых строках это работает. Совсем... Не, не, проб, я имею в виду с Фадингдуром. Попробуй постараюсь. сломать его. Если он не ломается, значит на других серверах только так работает. Так не, ломается, алло. не, не ломается. Нет. Ну, тогда пофиг. Нет. нет. Тогда RP-стена, мой друг админ, нет. просто ставь и все. Ладно, все. Думаешь? Похуй, короче, вот ссылка. Все, я правило, скинул там гайд, собственно, будет. Давайте к чау. Сейчас она туда зайдет, короче. <laughs> а там... Прикол. Здравствуйте, можете дать денег на мечту, пожалуйста. Че дать? Денег на мечту? Ну, мечтать не вредно. До свидания. <прикол> Сука. Нормально. Прилавок в подземке. Нормально. <прикол> Интересный прикол. Че за... <смех> Ладно. <смех> Просто нет времени объяснять. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Стой, стой, стой, стой. О, пока. <смех> Вы зачем детей насилуете? Зачем детей насилуете? Их надо под кулаком держать. Под кулаком детей, давай, херачих. Пошел. Боже, все учить надо, боже. Говорю, под кулаком детей надо держать. Выйди. Выйди. Все, закрой. Закрывай. Молодец. Пиздец. Надо учить детей. Все, к чау. До новых встреч. У собака за прилавком Вы подглядываете за собаками пока за что а хочешь рассказать что-то рассказывай я я ща вы, вызывали, вызывали вызывали вызывали но ну, в полицейский участок да, а зачем? Стой, а стой, зачем стой, стой стой стой стой нормальные? стой стой стой стой а можно а мне за а за все хорошее Ты не... Поясни, за что ты меня будешь, Поясняю за доме. все хорошее. Хочешь хорошее? Держи. О, здорово. Тебя тоже посадить. Во, собаку теперь можно заказать. Собака, хочешь, чтобы тебя заказали? Андон, собака обзывается говорить в микрофон. Собака за нон-рп хочет забаниться. О, здорово, мужик. Хочешь в наручники сесть? Чао Слышь, собака, по нон-рп нет такого причины Я на демку записал, тебя можно банить К Чао, братиш До новых встреч Нету слова по нон-рп Инвалид ты, тупорыла Из-за таких, как ты, комьюнити сдохла. Нету такого Ой, инвалид Я никого не фреарещу Фреарест вообще такого тоже правила нету Это значит отправить в ад людей а не фарирест. Запомни это. Мы в РП зоне. Инвалид. Вот инвалиды. Через Здорово. Слышь, Пока. Без, по О. Подожди, да, стой, стой, стой, стой. Во, заебись. Нет, пацана, О, РДМ пошел. Ну, пацаны, в принципе, нормально началось. Венчик, Венчик. Как вам в тюрьме сидится? Не скучайте. Да -да, Спасибо за удачу. Удачи, денег, дача. Здоровья маме и папе. Тебе нравится этот сервер? Мне нравится. О, бегут, бегут, слоны. Сотри, сотри, боты прибежали, зырь. Два бота пришло. Открываю, впускаю. Откройся. Открыли. Вот бот пришел. Ты молодец, а просто, просто так в РП-ситуации нет такого понятия, понимаешь? Я в мэрию, ты... я нет пришел, такого в... понятия. Я отправляю тебя в ад, в ад отправляю тебя, в ад. Понимаешь, в а, все. Да, да, да, ты да, в аду, да. смирись с этим. Сука, да названивают на Panasonic, заебали Ура, меня забанили на 30 минут Почему, кстати, на 30 всего лишь? Маловато, маловато Лядненько, пойдем куда-нибудь еще прогуляемся На сервере урбаничка, круто Ну и хорошо, пусть лютую хуйню творит Точнее, устроит А, че? Че? Пойдем, пойдем, продам Давай деньги. Два... Два... Двадцать тысяч рублей. Двадцать тысяч рублей. Ящик двадцать тысяч стоит. Ну, двадцать тысяч. Ящик за двадцать тысяч с ножами. Там их десять. Блин. школьника наёбываю г г г 1 а, ты 5000 ты? ты... да кидай деньги мне Опять звонят по nokia хорош Не нагружайте nokia еще 5000 развод будет спасибо вы заскамлены монетизация успешно прошла. хорош хорош хорош туда его туда его замонтизировал Замоним... чела Ну-ка Чисто интересно проверить имбот да. да не, вроде попадает Фиг знает Некоторые люди просто мне пишут, жалуются То, что с аимботом проблемы какие-то глобальные Хотя вон на SOB в принципе робит Ник урбанички был Был, да Найсник, согласен Господа Нет, Дай пройти давай. Во, замечательно, зафармил. Стой, я, я да расскажешь, кого ты там свяжешь? Ой, я мэра убил. Опы, как нет. так? Помоги Изи. Помоги! Помоги ему! Помоги ему! <свят> О, админ, админ, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Сюда догоняй, в погоню. Ты так и будешь за мной бегать? Серьезно? Не, ну это самый глупый поступок. до скольки До скольки? До полдевятого. О, давайте подеймем девилов. Догоняй меня. Ну-ка, ну-ка. В погоню. Сука. О, наконец-то не админ остановил того-того-того нормально нормально давайте супер силу распространять Сука. ну давай бань меня уже ну ну ну уже что-то долго очень долго О, омут дал хорош но я уже распространил супер силу все чума по серверу пошел так, что там, которые играть не умеют, так делают. <смех> Обиделся, что ли? <смех> ну ладно. <смех> ну что, все на этом, в принципе. Вот так я поиграл с вантапом на абрели <смех> Всем спасибо, собственно. Вантап можно скачать будет в телеграме. Телеграм в закрепленных комментариях. Переходите, качайте, играйте. Все, давайте. К чау